Mm. <music>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 И Роман Поляншка героя. Ну Наш с вами фирменный. Тачок. Да Ура! Учу, учу. еще фотография. Давайте сделаем, сделаем А, сделаем. ты хотел сценарий. Давай, давай, давай бегом. Конечно. Ребята, у вас самое массовое селфи похоже на нашем сегодняшнем празднике, получается. Улыбайтесь, друзья, вы в кадре. Убра! Лучший! С 24 по 25 января в Казани проходит российский образовательный фонд студенческих клубов. Вместе вперед! Прямо сейчас от нефти арене проходит торжественное празднование Дня студента! Вот этими... Диана Шилова, Радик Загидуллин, Универ Ньюс.